Какая глазодвигательная мышца у вас перетренированная? Большинство людей пользуются телефоном либо компьютером. И когда смотрят в экран, опускают глаза вниз и смотрят так долгое время. Получается, нижняя прямая мышца перенапрягается, а верхняя прямая мышца растягивается. Как это проверить? Закройте глаза на 10 секунд и постарайтесь их расслабить. Потом легонько переведите взгляд в самый верх на 10 секунд и почувствуйте ощущения в глазных мышцах. В верхней глазной мышце это трудно и непривычно, а перевести взгляд вниз это очень легко. Чем это плохо? Если посидеть, например, 30 минут в телефоне, глазные мышцы напрягаются, и нижняя прямая мышца, так как она сильнее тянет глаз вниз, как бы тянет одеяло на себя, и в глазах может немного двоиться.